Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго времени суток! Меня зовут Наталья Китанова. Да-да, это я. Все меня привыкли видеть без очков, а на самом деле я ношу очки. У меня не очень хорошее зрение, но я не об этом. Это мое первое видео в таком ракурсе, в таком амплуаше, только так скажем. И сегодня я хотела бы продемонстрировать вам несколько моих продуктов. Правда, не в одном видео. Видео я буду записывать по коротенькие, по отрывочка ну и поехали вот первая маска немножечко волнуюсь ну, первый блин всегда кому а, вот эта серия салон кэри фаберлик мне а, подошлась по вкусу а, в нынешнем году в прошлом году я заказывала бальзам и шампунь а, все мы знаем что без а, сульфатные шампуни и бальзамы первое время волосы к ним привыкают так как мы привыкли уже что сразу все это пенится что это сразу все как а, бы мыльное такое без сульфатные шампуни они так сильно не пенятся поэтому Привыкала я долго, отвлеклись от темы. Так вот, эта маска-восполнитель кератина для поврежденных волос. Маска с интеллектуальной формулой моментально преображает даже сильные поврежденные волосы. Кератин распознает ослабленные участки волоса и заполняет их, обеспечивая направленное восстановление и укрепление ее структуры. Улучшает волосяной стержень Уменьшает ломкость Оживляет волосы, возвращает им идеальную гладкость И блеск И обеспечивает термозащиту В общем я этой маской Осталась очень довольна Вот видите, так-то все знают Что мои волосы, они всю жизнь завивались Но такова жизнь У того, у кого они завиваются Те мечтают, чтобы они были прямые и жидкие А у того, у кого они прямые и жидкие Они всю жизнь их завивают Ну что поделать, такова жизнь ну и я э, с того случая. Вот. вот так она выглядит вот такого розового цвета. Про аромат, я думаю, и считаю, что не стоит здесь говорить, потому что аромат здесь не должен играть такую особую роль. В этой маске, я так думаю, должно играть и ее свойства, то есть наши потребители, наши покупатели должны остаться довольны работой этой маски, маски а не ароматом. Ну, хотя для некоторых людей и для большинства людей аромат имеет большое значение. Аромат превосходный, ванилька, сладость такая, и в то же время апельсинка, мандаринка красиво я говорить не могу, ну, не то, что не могу, как бы, ну, нету пока такого, <свят> а, такой начитанности, так скажем, говорю, называю все вещи своими именами, вот, а для моих волос эта маска просто спасение, так как я постоянно то и дело их выпрямляю, видите, сейчас они у меня выпрямлены, да, а, а концы у них, вот, жду новолуния, может быть, кто-то будет смеяться, но это так, это имеет место быть, это имеет место жить. Многие люди так делают. Я не это делаю не потому, что многие так делают, а потому что именно я так живу, и мне так нравится. вот Еще из этой серии я приобрела для себя вот, такой, тоже, вот такое горячее обертывание. Мне оно очень понравилось. После него волосы вообще мягкие, э сложности никакой в эксплуатации я совершенно не вижу. Моешь волосы, э я обычно мою, чуть-чуть подсушиваю волосы, потом расчесываю. Э -э, расчесываю, конечно, не из-под корня, вот отсюда примерно, потому что выдернешь все волосы, в конце концов. Так вот, я э -э, наношу вот это вот, такие тюбики, сейчас я вам покажу, вот, э -э вот этот сюбик на мои волосы хватает. Я считаю, что, думаю, наверное, не стоит полностью обливаться этим средством, да? На, на ручку размазываю и полностью каждую прядку, вот так каждую прядку, потом беру, в общем-то, мне хватает. Потом я это все распределяю вот так вот. Опять-таки же, они же мокрые, влажные, их э, расческа сильно чесать начнешь, и так все волосы вылезут. Вот, потом я, значит, это все под полиэтилен и феном там обозначено что например минут пять феном а потом уже просто под полотенцем а затем смывать но я э, сижу минут 15 феном вот со всех сторон вот потом значит минут пять посижу и пойду смываем волос мягкий на ощупь такой вы знаете вы можете мне сказать, иди, пойди, сделай кератиновое выпрямление там, или какой-то ботокс, или еще что-то. Возможно, на тот момент, конечно, я не к тому мастеру попала, как многие скажут, но э, вот, этот самый, вот это самое лечение, кератиновое выпрямление я как-то сделала. Правда, э, обманывать не буду, большие деньги я не потратила, то есть э, нашла, естественно, по минимальной цене, ну какой минимальный, не 500, не 1000, по-моему, полторы или две я заплатила, даже не помню. Вот, так вот, это все хватило мне до первого мытья моих волос. И только как я вымыла один раз волосы, у меня вот это все на голове опять стало то же самое. То есть пушистик, это я просто вот выпрямила. А если я встаю утром, у меня вот такие вот волосы, это просто, я не знаю, ужас какой-то. Вот такие дела. Если я кому-то была полезна, я прошу ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока-пока!